Добрый день, дорогие друзья, с вами Иван Мизмат. Сегодня мы поговорим о юбилейных монетах из недрагоценных металлов. Сразу хочу сказать, что все монеты вы можете встретить в обороте. Ну, начнем мы с 25 рублей. Первая монета номиналом 25 рублей появилась в 2011 году. Она была создана для Олимпиады Сочи в 2014 году. И эта монета была эмблемой олимпийских игр. Хочу сказать, что тогда выпустили две 25-рублевые монеты, цветную и нецветную. Следующая партия 25-рублевых монет продолжала впускаться уже в 2012 году, и тогда их стало уже больше, но все они были посвящены Олимпиаде в Сочи. Среди них есть и цветные монеты, такие как талисманы гладкие и шершавые, а также монеты нецветные с малым и большим знаком Санкт-Петербургского монетного двора. Следующий год чеканки 25-рублевых монет, 2014, он также посвящен Сочи. Эти э, монеты, как э, Сочи, лучик и снежинка, цветная и нецветная, ну и самым наполненным годом чеканки, посвященных Олимпиаде в Сочи, Является 2014 год. В 2014 году чеканились такие монеты, как эмблема горы, талисманы, лучик и снежинка, факел цветной и нецветной. Все цветные монеты чеканились тиражом в 250 штук И на данный момент стоит около 1000 рублей. Остальные монеты же, кроме факела, были отчеканены тиражом в 9 и 75 тысяч штук. Факел же, в свою очередь, был отчеканен тиражом в 19 миллионов и 750 тысяч. Но э, я полазил по различным сайтам, посмотрел их тираж, и тираж везде разный. Так что эта цифра... Еще пока что неизвестно. Также надо упомянуть монеты, которые были выпущены в 2016 и 2018 годах. И будут выпущены в 2018 годах. Эти монеты э, посвящены э, футболу, чемпионату по футболу, который пройдет у нас в 2018 году. Скоро у меня будет обзор. Также у меня уже был обзор на монетку 2016 года. Она цветная. Обязательно скину ссылку в описании. Посмотрите, узнайте. И э, среди них, то есть среди вот этих монет, есть три цветные и три простые разновидности. Одна разновидность 2016 года и две разновидности с 2017 года. Цветные монеты стоят около 500 рублей на данный момент. А простые, то есть не цветные, около 40 рублей. Переходим к одному рублю. Ну, с одним рублем у нас уже все менее интересней. Было чеканено всего три монеты номиналом в 1 рубль. В 1999 году, в 2001 и 2014. Начнем с 1999 года. Монета была посвящена Александру Сергеевичу Пушкину. Кстати, на нее я делал обзоры и ссылка будет в описании. Монета чеканилась на Московском и Санкт-Петербургском монетном дворах. Общим тиражом в 10 миллионов. Следующая монета была чеканена в 2001 году и посвящена десятилетию СНГ. Чеканилась монета на Санкт-Петербургском монетном дворе тиражом в 10 миллионов. Ну и только потом, через 13 лет, Арсевнов решила вспомнить, что есть монета номиналом 1 рубль и отчеканила монету, посвященную знаку рубля. Монету отчеканили тиражом в 100 миллионов и чеканка производилась на Московском монетном дворе. Вот и пришло время для нашей любимой... 5-рублевые монеты. Первая монета номиналом в 5 рублей была чеканена на Московском монетном дворе в 2012 году и посвящена сражениям в войне 1812 года. В набор входят 10 монет. Названия монет, такие как «Сражение Прекрасно», «Бородинское сражение», «Малоярославецкое сражение», «Смоленское сражение» и другие. Все вот эти монеты и названия монет вы сможете найти в описании. Монеты были отчеканены тиражом в 5 миллионов и в самом наилучшем качестве, в качестве UNC, кроме пруфа хотя таких пруфов нету, стоит около 50 рублей. В следующий год чеканки монет номиналом в 5 рублей был 2014. В 2014 году на Московском монетном дворе тиражом в 2 миллиона были отчеканены монеты, посвященные Великой Отечественной войне 1941 и 1945 годов. В набор входят такие монеты, как «Битва под Москвой», «Битва за Днепр», «Гурская битва», Будапешская, операция» и другие. Название других монет, которые входят в этот набор, вы также можете прочитать в комментариях. Стоят такие монеты около 50 рублей. В 2015 году были отчеканены 6 монет, 5 из которых посвящено Крымским сражениям и обороне Крыма, а также партизанам и подпольщикам Крыма. Стоят такие монеты около 50 рублей. Чеканка производилась на Московском монетном дворе тиражом в 2 миллиона. Шестая же монета была посвящена Русскому географическому обществу. Монета была отчеканена тиражом в 5 миллионов и стоит около 40 рублей. И последний год чеканки номиналом в 5 рублей, это у нас 2016 год. Монеты посвящены городам-столицам, освобожденных от фашистских захватчиков войсками Советского Союза. В набор входит 14 монет, это такие монеты и города-столица, как Вена, Варшава, Прага, Берлин, Таллин и другие монеты, которые вы тоже можете посмотреть в описании. Монеты чеканились на Московском монетном дворе тиражом в 2 миллиона и стоят около 40 рублей. А на этом мы заканчиваем с 5-рублевым номиналом и переходим к 2-рублевым монетам. Первые монеты были отчеканены в 2000 году на Московском и Санкт-Петербургском монетном дворе. Тиражом в 10 миллионов и посвящены они городам-героям. Такие монеты стоят около 150 рублей за штуку. 2001 год имеет три разновидности монет номиналов в 2 рубля. Эти монеты посвящены Гагарину. Чеканились на Московском и Санкт-Петербургском монетном дворах тиражом в 10 миллионов. А третьей Третье разновидности поговорим чуть-чуть попозже. Монеты с изображением Гагарина могут стоить в районе 200 рублей. Потом о монетах номиналом 2 рубля забыли до 2012 года. И в 2012 году было отчеканено коллекции 17 монет, посвященных героям и полководцам Отечественной войны 1812 года. В этот набор входят такие монеты, как Котузов, Багратион, Ермолов, Давыдов, Васили... Василиса Кожины и другие. И опять же, название этих монет вы можете посмотреть в описании. Такие монеты стоят около 50 рублей. Тиражом монет, точнее, тираж монет 5 миллионов и очеканены на московском монетном дворе. Ну вот и пришло время для наших любимых 10-рублевых монет. 10-рублевый номинал делится на два типа. Монеты из бементала и монета из стали с латунным гальвуном покрытием. А если сокращено, то монеты ГВС. Почему ГВС? То, что города воинской славы. Набор начал выпускаться с 2012 года и выпускается до сих пор. Стоят такие монеты в районе 60 рублей. В набор входит 50 монет. Название монет есть в описании. Вот и подошло время к биметаллическим монетам. Всего биметаллических монет на данный момент 112. Из них некоторые посвящены Министерствам Российской Федерации, некоторые древним городам России, а некоторые просто областям Российской Федерации. Тираж у данных монет э, различный. Есть... Э, Монеты тиражом в 10 миллионов, есть в 5 миллионов, а есть даже и в 60 миллионов. А теперь мы поговорим с вами о самых дорогих из всех юбилейных монет Российской Федерации. Среди них есть так называемые биметаллические монеты ЧАП. Название у слова ЧАП пошло от первых букв монет, которые были выпущены в 2010 году на Санкт-Петербургском монетном дворе. Очень маленьким тиражом в 250 тысяч. Тысяч и 100 тысяч. Это такие монеты, как Пермский край, Чеченская республика и Малонецкий автономный округ. Стоят эти монеты от 4 и до 15 тысяч. Другая довольно дорогая разновидность монеты 2001 года – «Гагарин без знака монетного двора». Это как раз и есть третья разновидность, о которой я упоминал выше в сказанном. Стоит такая монета от 15 до 25 тысяч. Есть монеты из биметалла, посвященные министерствам, которые стоят около 1200 рублей в состоянии UNC. А также есть другие монеты, посвященные древним городам России, не только, которые стоят выше 500 рублей – а я хочу сказать, что информацию я брал из интернета, а также из каталога или каталога монет. Цены и прочее указаны в примерных количествах, то есть ваша монета может стоить как больше, так и меньше. В этом видео я не рассказывал о браках, так как браки это совсем другая тема. А я благодарю всех за просмотр, ставьте лайки, если информация э, эта была для вас полезна и вы узнали что-то новое. Ну а я с вами не прощаюсь, до скорых встреч.